107 понятно, прибыли к месту вызова ушла в Что по внешнему? По внешнему пока ничего не видно, ведется разведка. понятно, 107 на Значит, горит квартира, площадь пожара уточняется, ведется разведка помещений комнат. Поджжение подан 110Б. Также ведется эвакуация здания. горит квартира, площадь уточняется, один, Пользован один 1-100 ЛП, ведется эвакуация. 107-й, уточни, сколько людей эвакуировано? Жванчик, 107-й, информацию уточняем. 107-й, понятно, информацию уточняйте. Жванчик, 107-й. 107-й, Жванчик, на связи, Площадь пожара составила 5 метров квадратных, локализация. 107 понятно. Площадь пожара 5 квадратных метров. Локализация. 18-14. 107. 107. Швакиста следствия. Издание эвакуировано. 26 человек из них. 4 детей. 107 понятно. Издание эвакуировано. 26 человек 4 ребенка. Есть среди них пострадавшего. Уточните. Информацию уточняем. 107 понятно. Информацию сочинять. Че горела квартира, короче, людей не было, погибла собака и кошечка, вот так вот кипишнули, с отработки подорвались.